Доброе утро, друзья! Вы на канале Все для клева. В очередной раз мы с вами выбрались на рыбалку. К сожалению, большего места для рыбалки я не нашел. Прошлись по берегу. Влево, вправо метров по 200-300, может даже и больше. Но, короче, вот только вот такая лунка. И то спасибо моему подписчику, который освободил мне лунку, узнав меня. Поэтому у нас будет сегодня рыбалка максимум там на два удилища, а то, может, и даже на одно. Посмотрим, как будет клевать. Но сегодня очередная у нас рыбалка в рубрике «Рыбалка с подписчиком». Поэтому приехал сегодня с Сергеем. Вот в этой чате Сергея. Здравствуйте. Всем привет. Я приехал с Александром на рыбалку. Так как я не профессионал, обратился к нему, чтобы он мне помог. Вот мы на данный момент ловим, пока поймали два карася. Причем даже очень хороших. Один из них такой достойный экземпляр, грамм 300. Будем ждать. Да. Причем получается так, что я ловлю на инлайн, а Сергей решил я поймать на ловить на макушатник. Запахом чеснока. Запахом чеснока. Прекрасно. Да. Ну на макушатник пока поклевок не было, у меня было две поклевки и пока два карася в нашем садке. Не показывал их, потому что было темно еще, а вот сейчас только утро. Только начала сереть и мы сразу начали снимать видео. Значит, буду ловить я на удилище Кайда импульс. трехметровая Это будет у меня средняя дистанция. И на дальней дистанции возьму Кайду рекорд длиной 3,6 метра. Катушки, как всегда, обычно я использую это HU 60, HU50 с 50 шпулей. Ну, вот, что на одном, а что на другом удилище. И как всегда будем ловить на горох, я уже его смешал с прикормкой, вот и наша прикормка, так как преимущественно на сегодня мы будем ловить леща, карася, то вот такая прикормка от Fish Sport "Лящ" называется. Я ее больше половины добавил сюда в горох, а также сюда добавил опарыша. Вот и таким вот, таким винегирятом будем кормить сегодня нашу рыбу. Так, на что будем ловить? Я буду ловить сегодня. Значит, оснастка инлайн. Все вы прекрасно знаете. Это вот такой отводик. Вот такой вот. Я сделал на ветлюшке. Это бусинка, крючок, кормушка. Значит, буду попробовать на среднюю и дальнюю дистанцию, и возьму на среднюю дистанцию 80 грамм кормушку э, с грунтозацепами, видите какие у нее большие грунтозацепы, и на дальнюю дистанцию буду использовать такую же, только 150 попробую поймать с того берега, посмотрим, что получится, то есть оснастка в принципе одинаковая, единственное, что меняется, только громаж грузила, использую леску вот такой анаконда 0,35, как раз ее хватает ровно 250 метров для того, чтобы заполнить шпулю 5 моей катушки. Да, и крючок. Вот крючок использую. Сегодня буду экспериментировать вот с таким крючком. Пин-хук Очень тонкий крючок, такой синеватого цвета, если вы видите. Восьмого номера. Да, кстати, хочу сказать, что у Сергея тоже импульс. Удилище длиной 2,7 метра. В принципе, оптимальнейший вариант для макушатника. Кстати, у тебя клюет, смотри. Как мне кажется. Это клюет, да? Ну, с... что-то слабенько, Ну, вроде как клюет. Ого. Понял, как на розы кидывает? Да. Кстати, я хотел рассказать, что у Александра я купил это прекрасное удилище за доступную цену. А в одном из магазинов я видел, цена была очень высокая, намного высокая. Ну два сколько? раза. Сколько? 560 гривен. Трехметровая 500... удивища, да. Понятно. Я удивился. Ну, друзья, у нас все это практически, практически в два раза дешевле. Да, почти так что, даром. Что, так что обращайтесь, если что. Ну что, друзья, забросил я на дальний. Одну на дальний заброс. Это у нас средний. Вот. Смотрю, что несет нашу кормушечку. Наверное, дальний я уберу, потому что места очень мало. И чтобы не путаться и не превращать рыбалку в пытку, в распутывание непонятных снастей, нервозности, наверное, я уберу дальний заброс и оставлю только одно удилище и буду ловить на него. Да, Сережа, да, как, да. как ты считаешь? Я тоже считаю, что нужно убрать. Дальний. Да. Потому что... Ну и не только вас, и меня, наверное, будет пересекать. Да, поэтому сейчас уберем и не будем морочить голову. У меня была одна поклевка, кстати, на макушатник, но я не успел ее течь. К сожалению. Да. да. Я надеюсь, что еще, еще раз плюнет. Да не раз, подожди. Еще, все будет нормально. Ну что, ты может расскажешь хоть о себе, что ты, чем ты занимаешься вообще? Да. Я вообще спортсмен, ага. да, профессиональный тренер, тренирую людей, то есть это моя работа, Так. занимаюсь людьми, тренирую их, трансформирую их тело, так сказать. Также диету прописываю разную, у всех разные соотношения тела, кому-то больше, кому-то меньше, на калорий есть кому-то наоборот мышечную массу набрать, перевести жир, да, мышцы, yeah. например, там. Ну, вот такая моя сфера деятельности mm -hmm. в Хорошо. данный момент. То есть ты занимаешься фитнес, как фитнес-тренер, да? Да, фитнес-тренер. Интересно. Работаю в фитнес-клубе, да? Кстати, друзья, если вы видели мои более ранние выпуски прошлого года, и сравнитесь с выпусками, которые сейчас, то увидите, что у меня тоже прошла трансформация тела моего. То есть я скинул порядка 25 килограмм за это время. И вот благодаря таким моментам, тем, чем занимается как раз Сергей. И мне вот очень было бы интересно с ним пообщаться именно на эту тему, потому как сейчас очень много и молодых людей, и среднего возраста, ну, стараются следить за своим телом, следить Также за своим здоровьем. Да. да. И как бы пытаются есть здоровую пищу по мере, по мере возможностей, да? Да. Финансовых и вообще, да? Да. И заниматься да. в спортзалах, плавать в бассейнах. Бегать. То бегать, то есть здоровый, здоровым образом жизни заниматься, да? Да, если нет возможности даже пойти в спортзал, так же самое можно и дома элементарные упражнения делать. То же самое отжимание, поддерживать себя в форме пресс покачать, да, попреседать. План, планку поделать, да? Планку поделать, да, конечно. Побегать вокруг дома, парка, будет вообще идеально. То есть... Ну, понимаешь, многие не находят на это время. Да. У всех работа, даже некоторых даже с 5-6 утра уже бегом-бегом зарабатывать деньги, понимаешь? Каждый И нет возможности заняться своим здоровьем. Да, я с вами согласен. Да. Кстати, кстати говоря хочу сказать друзья мои что я как-то сниму видео о своей трансформации тела кстати говоря даже так я как анонс скажу что я его снимаю каждый минус 10 килограмм я снимаю видео и снимаю какие у меня ощущения вот и я думаю где-то где после нового года я покажу вам это видео Ну вообще хорошо расскажи что что вообще, как ты считаешь, здоровая пища, что это как ее есть, что, хотя бы так Другую вкратце? надо еще правильно есть, не есть все подряд, да, можно есть здоровую пищу много, а можно и мало. То есть, правильно есть, это дробное питание. Дробное питание, это... Дробное питание, да, разбиваем там на 6-5. Количество да. приема пищи, да? Да, в день. И все. Это получается Дроб... каждые 3 часа, грубо говоря. Да, через каждые 3 часа, также есть перекусы, есть основные приемы пищи. То угу. тот же самое, есть подсчет калорий для каждого человека. Не, ну это сложно. А вот а, простому человеку как сделать это так, чтобы ну, улучшить свою физическую форму и... Я да. же объяснил. Бегать, то угу. есть делать какие-то физические любые упражнения. Ну ты согласен, согласен с тем, что основное это все-таки питание? Конечно. Питание зависит процентов 70 от того, как вы будете себя чувствовать. В основном. Так вот, как раз и вопрос по питанию. Что нужно есть нормальному обычному человеку с средней или слабой интенсивностью физического труда? То есть, человек, который не машет целый день топором, а сидит, например, там, в офисе, нажимает на кнопки в компьютере или, например, целый день сидит за баранкой своего автомобиля? Ну, вот такого человека, я бы так сказал, небольшой расход калорий. Так. То есть, он может кушать и три раза в день, и два, и ему будет достаточно. А тот кто, человек, который занимается, у него больше физической нагрузки в день, да, он теряет больше калорий и потребностей больше. Понятно. Но ты же только что говорил Привод. про дробное питание. Ты говорил о, питание, о здоровом да. образе жизни и что нужно дробное питание. Но если у человека нет возможности много заниматься там, спортом или на этом времени у него нет, как ему с помощью питания поддержать под, себя. себя? Да, вот этот момент. Расскажи, пожалуйста. Ну, здесь надо, конечно, придерживаться. Желательно не есть много сладкого. Так жирные пищи так. Такой, как жареная. Желательно есть только отварное. То есть, отварное мы едим, фрукты. О, кстати, из фруктов я бы вам советовал есть яблочки зеленые Семеринка. Ага. golden Голден. Они будут просто идеальны. Так же самое. Ага. Что так. Было у нас? Это щука. Это щука гоняет малька. Понятно. То есть, кушать овсянку. Овсянку утрам это желательно, да, яички. Грейс. Также сама гранат добавит. Гранат или грейпфрут. Ага. Грейфрут, цитрусы. Цитрус это вообще идеально для организма. Болеть, типа, никогда не будете, как будете кушать. А что скажешь по поводу шоколада, тортиков там Шоколад, всяких. Шоколад, тортик. Ага. Ну по утрам, Вкусняшки, вкусняшки такие. По утрам понемножку я считаю, что можно, конечно. Желательно не на ночь. Если на ночь будем кушать, то будут у нас уже расти бока. Понятно. Будут отталкиваться не туда, куда надо. То есть почему утром? Утром мы кушаем, да, а вот во время дня мы это все расходуем. То есть наши калории, то, что мы съели, расходуются во время трех часов. Тот же самый шоколад. Ага. Это глюкоза. Понятно. То есть да. не, нач... не надо на ночь нажираться. Когда последний ну, прием, нужно... прием пищи? Во сколько нужно сделать? я так сказать могу, что последний прием пищи может даже и перед сном. Это творог. Творог, как э, протеин, плохо усваиваемый белок, козей называемый. Его можно на ночь. Ага. То да, есть, друзья, да. если вы проголодались, да. и вот, да, вот что-то хочется скушать, вот, вот хочется, ну, сосет под ложечкой, да? да, перед тем, как лечь спать, да. поешьте творога, да, да. или да. кефирчика стаканчик выпить? Кефирчика тоже. Можно, можно да? да? Да, конечно, вот. Без проблем. Желательно нежирного. То есть, однопроцентный? Да, да, будет идеально просто. Вот. То есть, закупайте себе <laughs> кефир, э, творог, ставьте в холодильник его. И... А Творы желательно домашние, магазины не брать. Так потому... это жирный же там? Домашний жирный. Домашний, домашний, есть разные, есть жирные, есть обезжиренные домашние. Да? Да, конечно. Ага. Э, магазины творог он не такой, конечно, качество хорошо. Нехорошее качество, да? Да, я бы так сказал. И по вкусу он не очень. А Понятно. А чтобы лучше усваивался творог и шел нам, но... я бы вам советовал добавить немного меда. Это сладкое. Меда. Это Это полезное. Нельзя. Это не сахар обычный. Это... Угу. За часа три до сна я бы вам советовал скушать такую, как рыбку белую, такого плана, как хек или же грудинку куриную. Ага. А Палатика, что насчет свинины? Свинины нет. Свинина она долго усваивается. Тяжелая, да? Тяжелая для желудка, конечно. Ну на обед тяжело. можно ей кушать. На обед можно кушать свинину, конечно. Свинину и говядину на обед можно кушать. Ага. Да, желательно делать дробное питание, перекусы. Вот основные, например, там 3, да? Мы кушаем там в 9. Это у нас основной прям пища там завтраки и огоренные яйца. Потом у нас перекусы в 12. Основная пища это, у нас. Перекус это что? Перекус это может быть яблоко, как я говорил, да, семеринки. Кефирчика выпить. То есть смотря для чего. Если мы наращиваем мышечную массу. Когда там уже чуть-чуть другое питание. Там надо больше давать на голову. Давай, давай поговорим о обыкновенном человеке. Обыкновенном человеке. Да. Я говорю, кефирчик, это яблоко. Со временем... Скажи, пожалуйста, а кефир и яблоко совмещаются между собой? Не совмещаются. То есть надо либо Одельный, кефир, либо конечно. яблоко? Не надо кушать кефир с яблоком? Да, яблоко лучше есть. Победу. А то, я так понимаю, будет пучить животик, да? И да. будут неприятные запахи, да? Будут неприятные очень запахи, особенно окружающим людям. Понятно. То есть, друзья, нужно кушать углеводы, белок И белок. Ну, а клетчатка это что? Клетчатка это овощи. Ну, это, это углеводы? Овощи, да. Клетчатка нам помогает лучше усваиваться. То есть, усваивает наш тот, тот же самый углевод. То, что мы съели те же макароны, например, да? Мы съели макароны там и какой-то свадь. То есть, клетчатка нам помогает лучше усваиваться, перевариваться. Ага, то, себя... переваривать да. то, да. есть, то есть переварить по... пищу помогает. То есть, если кушаешь ты клетчатку, впринять. то хорошо ты ходишь в туалет, я да, правильно понимаю? Да. Ага. Так что, друзья, значит, какой мы делаем вывод из всего этого? Ну, в принципе, можно кушать все, но только в нормальных, нормальных дозах, правильно? В нормальных Главное дом. в этой жизни – не есть друг друга, правильно? Да, я с вами согласен, а мы не вкусные. Друг друга не ешьте, но это, конечно, в переносном смысле. То есть не нервничайте, не колбасите друг другу мозг, правильно? И не ешьте друг друга. Кстати, Александр, я вас хотел спросить, вот мне да. неудобно, я правша, так с катушкой этой. Сними колокольчик. Да, сними колокольчик, который а раздражает народ, блин, да, колокольчик. Да, звук колокольчика. Так. Это Что за проблема? Удобно. Мне хотелось бы левой рукой крутить. Как это можно сделать? Можно так, ли правша, вообще? Правша, да? Ну, да. Правильно. тут Лучше правой рукой держать удилище, а, -а, -а. а левой крутить. Но ну, для этого вот это Ручку можно переставить на ту сторону. А, она откручивается, да? Ну конечно. А то я не знал. И конечно у вас тут очень мало лески осталось. Надо бы, конечно, поменять лесочку. Она... Я с вами согласен. Да, резко уже. Такая. такая. Ничего, скоро мы все обновим. Да? У ну, Александрова да... магазина все для клево. Есть все. Все, что надо. Для рыбалки. Ну да. Так, да, вот, это... эта, вот эта беленькая штучка вытаскивается. Вытаскивай. Вот ага. Вот. Это такое путательное колечко, аккуратненько, чтобы оно не выпало. Колечко обратно. С другой стороны теперь уже. Есть. Есть. Это мы вставляем, да? Ну да. Но сначала надо вставить сюда ручку. Я держу. сначала ручку. Ага. ага. Есть. Есть. Закручивай. Все. Теперь будет гораздо удобнее и приятнее. То есть правой рукой вы держите удилище, то есть со своей самой сильной рукой. А левой нужно просто крутить да, ручки. Ну, лучше держать. По... Это будет идеальный вариант. Совсем другое дело. Николаевич, елки-палки. Карпо взял с утра. О, Одного крас... леща и два карача. Ооо. Красавчик. Мы сегодня с подписчиком. Так, как обычно, да? Ну, практически ну, всегда. Потому что мега канал, он. К нему как магнитом люди тянутся, потому что чувствуют, что как только прилип магнитик, потом от тебя магнитик опять начинает, да? Ну да. Поэтому.. Ну что, если я ну, попросил. Опарыш отличный. Дашь мне чуть опарыша, может быть. Ну возьмите, какие проблемы. Нет, пока уж есть пока. Короче, карпика вы взяли с утра, да? С утра взял карпика. На шок. Карпика взял на грох, Как обычно. На дальний заброс, ближний. Нет, кстати, не, не на дальнейшем. Ага. Понятненько. Ну и мы тоже кидаем метров 20, где-то так. Да. Ну покажи, как умеешь кидать. Но, а что так. а такое? Что это такое? Макушатник, что? Не, понятно, что макушатник. Такую макуху тут не, такую макуху не ловят у нас. Не ловят? Ну, только на кукурузиную. На кукурузную? Да. Ага. Снимай, есть ли кукурузная? У меня есть горох. Да тебе? Не, гороховая не канает. Да? Ну да. давайте. Я есть. тебе могу продать, но я мега... Учителя даю бесплатно. О. Твою же, которая куплена в нашем же магазине. Ага. -а -а. Все для клева. Все для клева. Все понял. Вот. Идем, сынок. Я тебе дам. И... А, ну спинги, конечно, наши, да? Ну да, именно. Ты читаешь? Да? Все читай. Все делай, как он научит. Вот У вас такая палатка интересная, я смотрю. Да. Идем из рук руки. Вот, видишь, как там... оно. Ага. На. Спасибо. Кидай. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, да? Да. Все, хорошо на рыбалке. Давай. Спасибо. Сейчас мы ее просунем. Ага. Вот этот кончик э, можно чуть-чуть обрезать. Обрезать, да? Да, вот буквально оставить здесь, ну, где-то пол сантиметра достаточно. Ага, то я так думаю, будет удобнее. Не. удобнее. И так будет тоже удобно. Вот так, да? Да. Угу. Готово. Ну все. Сейчас будем забрасывать. Давай. Так. Как вы меня учили. Так. Как я тебя учил? Пальчик сюда. То есть держим бес, пол. Вездо должна быть перпендикулярно да. удилищу. Так, давай. И... Из-за головы. Не с плеча, из-за головы из-за головы. Смотрю сначала. Да, посмотреть назад. И никого не закинуть. Да. Техника безопасности превыше да. всего. Смотрим, куда мы кидаем приблизительно, да? Да. Ориентирно шли. Выбрал пусты. Давай. Огонь. Оо. Огонь не получился. Не получился, Так. В чем была проблема? Защелкнулась. Защелкнулась э -э душка, душка, да? Да. То есть катушечка уже подгулявшая уже, да? То да. есть, надо бы уже поменять ее. Давно уже пора поменять да, ее. Да-да-да. Ну, так. Повторный забросик. Так. Огонь. Ну, вот где-то так. Как убрать жир именно вот снизу О, живота? с низа живота? низа живота? Да. Ну, смотрите, на опыте у меня был клиент. То есть, мы с ним когда занимались интенсивно, да? Я ему давал такой напиток, обычная вода, желательно, конечно, не из крана, нормальную воду набирать. Так же можно в булете взять, где не знаю, в магазине купить. Ага. Добавляем немного лимона, выжимаем и чайную ложечку меда, то есть. Ага. Я заметил, что с этим напитком у него быстрее начали сжигаться жиры. Ну, то есть, ну, все равно было какая то интенсивные какие-то, о, у нас поклевочка, о. Давай, давай, давай. Убери-ка колокольчик, я тебя прошу. А. То есть физическая нагрузка по-любому нужна, правильно? Конечно, То физическая есть это, нагрузка нужна. Это чтобы получается, кардио или силовые упражнения? Силовые. Мы делали, делали бы основном силовые упражнения. Это непонятно, непонятное, что у меня там. Ну и как, интенсивно занимались? Так, чтобы до, до последнего пота или что? Что там? Галяк? Галяк. Бывает. В общем, тренировка у нас не проходила час, я засекал 15 минут. То есть... интенсивные час 15? Да. Три раза в неделю. Ага. Одна неделя была силовая у нас, другая неделя была у нас легкой. Типа кардио? Я его не сильно перегружал, да, человека. Ну и что, с живота, с живота ушел жир? Да, жир ушел, начал проявляться пресс. Наши так желаемые кубики, <laughs> о которых все желают. Угу. Да, готов Давай Наживил я опарыша нового Давай Горошек Подожди, подожди, там у тебя а. что-то Я что-то поймал Оп Так Аккуратно, посмотрел назад Так ну, Уже получше Уже получше так. Добрый день. Добрый. Канал Все для клева. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы делаете, расскажите? А, место, чтобы было видно. Ага. То есть <связь> видимость лучше. И бывает зацепы, легче перекинуть. Короче, друзья, получается такая ситуация. Вот как сегодня ночью я ходил, искал себе место, найти не мог. Плюс а тут получается будет. называется сделай место себе сам. да? Ну, <связь> ну, или кому-то еще да то есть нет места разрубил себе окошко да, берешь такую косу недорогую ага. и поехал да чуть, -чуть физической работы зарядка утренняя утренняя зарядка тоже, да? тоже полезно понятно так вот так коса прикольная Раста такая дешевая недорогая кончик ну, хоп, хоп. уже быстренько и кстати очень остров ага. Понятно. На что ловите, если не секрет? На все. И горох, и червь, и опарыш. А что за снасть? Разные. Потаповская кармашка для гороха. Ага, пользуетесь, Бухая да? снасть, да. Ага. По вашим технологиям все Ну что, под, подписчик канала? Конечно. О, дайте самого... пожму вашу мужественную руку. О, прикольно. С самого начала. Да? Да. Очень много интересной полезной информации. Ага. Подписывайтесь, смотрите, звоните, задавайте вопросы. Да, кстати думаю, Александр говоря. Александр ответит на любой ваш вопрос. Без проблем, без проблем. На почте сайта клево есть телефон. Так что можно, можно зайти посмотреть, быть. и да. позвонить, и спросить и любой вопрос. То что, то, что надо, да? Да, без проблем. Так, так что так вот, так. Народ, народ знает, и народ ловит. Да? Я буквально случайно попал. Самое, на ваш канал это вы только только начинали ага Я подписался сообщения приходят ага то есть ну, нажали вы... на колокольчик да да колокольчики есть допустим вы что-то выкидываете у меня сразу приходит сообщение да. понятно так что друзья жмите колокольчик на под видео да да и вам тоже будет приходить, приходить сообщения вот когда подписка, потом колокольчик чтобы вам приходили постоянно новые эти да сообщения угу. А новых видео. Такая тарань, друзья. Так. Да, тарань хорошая. Да. Хочу показать вам, друзья, новый вид поводка, который мне подсказал один из подписчиков моих. Посмотрите. Это получается как волосяная оснастка. Сейчас, конечно, спортсмены начнет плеваться в одну сторону но тем не менее получается очень уловистый вариант именно самого поводка сейчас я рыбу положу и вам покажу смотрите получается такая ситуация вот есть основной крючок да? вот он. и есть крючок как работающий как волосяная оснастка то сюда мы можем забить опарыша или кукурузу, или горох, все что угодно. Червя. А этот получается свободный крючок, без ничего. Какой плюс от такого варианта? Значит, если оснастка без крючка, то есть обыкновенная волосная оснастка, то менять каждый раз э, горох, скажем так, ну очень напряжно. Ну, не очень приятно каждый раз его менять. Хотя его необходимо менять как можно чаще. Почему? Потому что каждая рыба оставляет на вашей насадке слизь. И после этого не каждый карп или там карась клюнет после того, когда останется слизь от другой рыбы. Понимаете? То есть желательно, не обязательно, желательно а, менять насадку каждый раз при забросе. А чтобы ее менять каждый раз при забросе, ну... На волосы не очень -то -то легко и не каждый хочет этого делать. Да и сам я не хочу, честно говоря. А когда вариант такой с крючком, то есть сюда можно надеть горошину. Вот она горошина. Ее можно одеть. Наживить, насадить. Вот она. И получилась вот у вас волосяная оснастка. Вы поняли? Или опарыш нацепить. Тоже будет пучок опарышей, почему бы нет. Можно попробовать. Вот такой вот вариант. Значит, экспериментирую также вот с вариантами кормушки. Вот есть такая же кормушка с такими же э, грунтозацепами. Вы видите, э, квадратная. И круглая в чем плюсы и минусы одной и другой Значит, вот эти плюсы в том что здесь есть крылья такие которые если вы будете вытаскивать она будет быстро подниматься то есть не будет цепляться за уступы на дне а вариант этой кормушки лучше тем что она больше объема то есть если вам нужно высыпать туда больше корма и быстрее прилечь рыбу то необходимо на такую цеплять если есть уступы на дне то конечно лучше тогда такую ну, то есть надо экспериментировать и пробовать. Вот такой вот вариант. В моем случае, например, э, сейчас мне нужно, мы, у нас короткая сессия рыбалки, где-то мы до обеда посидим, э, половим. Поэтому мне надо хотя бы этот, весь горох, который я наварил, э, высыпить дедушке Днестру покормить рыбу. Поэтому я хочу, чтобы до обеда мы этот здесь горох израсходовали. Вот и все. друзья и самое главное фидерные ловли самое главное я считаю это кидать в одну и ту же самую точку вот наметили себе точку лова все в нее все время бомбить в одно и то же место в одно и то же место если за разбрасывать толку нифига не будет вообще это легко сделать когда у вас дистанция лова близкая то есть ближняя либо средняя когда на дальние дистанции ловить это очень трудно сделать потому что вы вроде смотрите на дальности 100 метров а разлет плюс-минус 10 метров даешь себе знать и поэтому кучка там, кучка там, кучка там эффективность нулевая а когда близко вы все видите куда бросать, что бросать это очень удобно конечно можно клипсоваться и кидать но не каждый так делает друзья, поделюсь с вами секретом по поводу одного э, варианта вязания поводков, он, скажу сразу, не совсем спортивный, вот, но уловистый. Значит, вязать его нужно из двух вариантов пучков. Вот я, например, выбрал вариант вот такой Кобра 14 номер, очень маленький, тоненький ключочек. И второй вариант вот такой восьмерочка Пинхук Овнеровская. Ну, варианты могут быть разные но тем не менее принцип я сейчас объясню итак на, на вначале мы привязываем э, крючок маленький привязываем самым удобным для вас способом какой вам вы считаете необходимым такими вяжите значит вяжу я у меня шнур э, диаметром 008 миллиметра это с моего э, Удилище на хищника я взял кусок, чтобы привязать этот э, поводочек Наш шнуре он будет смотреться выгоднее, чем на леске. Леска жесткая, этот мягенький, поэтому я думаю, что этот вариант должен быть э, уловистый. Вот получается у нас вот такой вот вариант крючка вот он. Вот, привязали. Теперь берем второй крючок. берем второй крючок и продеваем в этот же шнур только ставим его чуть, чуть выше получается так вот так к жалу вот он получается вот здесь и получается второй крючок маленький который или первый крючок который маленький он как используем его как волосяную оснастку вы поняли то есть вместо петли волосяной оснастки мы используем вот такой крючок очень эффективно он получается с опарышем или с кукурузой или с горохом вот. есть возможность быстро поменять горох то есть снял его зацепил новый все вот в этом его и получается эффективность Здесь вяжем безузловый узел, как всегда. Александр, я вот хотел узнать. Угу. Я хочу себе купить еще одно удилище. Так. Вот ты видел телескопическое удилище. Навигатор вроде называется. Угу. Но... И я не знаю, что вы посоветуете? Телескопическое или штекерное все-таки опять взять? Ну, смотри. Вот сейчас ты, кстати, попробуешь этот э, штекер, посмотришь его в деле как он тебе подходит или нет. А, понимаешь, в чем дело с э, телескопическим удилищем? Ну, Во-первых, это уже, честно говоря, прошлый век. Может, многие подписчики не согласятся со мной, но, тем не менее, э, кольца расставлены на этом телескопическом удилище так, как позволяет эта конструкция, то есть на самом конце каждого колена. Из-за этого получается неравномерная нагрузка на удилище происходит во время вываживания рыбы. Из-за этого получается кончик жесткий. Ну, из-за этого не видны поклевки мелкой рыбы, понимаешь? Я вот понял. В, чем, в чем проблема. Но зато у него плюс то, что ты его сложил, собрал и можно, в принципе, сложить его чуть ли не там, в сантиметров 40 на удилище собрать и увезти с собой куда-нибудь в какую-нибудь командировку, понимаешь? И там ловить. То есть в нем, конечно, есть свои плюсы. Ну, как для меня, больше минусов в телескопическом удилище, чем в штекерном. Штекерное все-таки... Вот. Ух, нас клюет поклевочка, поклевочка, друзья! о, -о, -о. Блин, сорвался в мяшкин Обрыв. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А что ж такое клевало? Был карповая поклевка была, друзья. Ого. Ого. Ого. Ну что ты? Крючка-то нет. Ого. А все, причина в чем? Знаете в чем причина? Я знаю. Нужно было что сделать? Я-то э -э, отрегулировал битранер, да? Нормально было. А здесь бы он был зажат. И получается, когда я выключил битранер сам фрикцион катушки был зажат сильно из-за этого получается карп рванул блин и сорвало мне крючок поэтому друзья фрикциончик который на катушке который отвечает за вываживание рыбы обязательно ставьте так чтобы был хотя бы в среднем положении чтобы он смог сматывать в леску а у меня была резкий резкая поклевка и все я остался без крючка да снасть эффективная Обидно, Капец. Блин! Обидно. Досадно. Но ладно. Я вот смотрю, вы ловите в основном только на леску, да? Да. А многие рыбаки, я замечаю, ловят на шнур. Угу. чем Мих, отличая? Ну, что будет лучше? Что, что посвятать тебе? Вот я, например, ловлю на лес, на шнур. Только в одном случае. А, когда... Это где-то начало марта месяца, когда первой первые поклевки тарани, она мелкая, и она очень нежно клюет. И тогда, чтобы увидеть на шнуре поклевку через шнур, потому что шнур не тянется, я ставлю шнур на леску, ой, шнур на катушку. Во всех остальных случаях я ловлю на леску. Почему? Ну смотрите, например, при поклевке вы забросили удилище, клюнул карп, например, да, или там, ну любая другая рыба. Вы видели поклевку, что вы делаете? Вы начинаете подсекать, правильно? Получается, за долю секунды у вас э, кончик удилища проходит ну, метра два. То есть у вас поклевка, вы ее э, подсекли, эту рыбу. Что происходит на самом крючке, на самом жале крючка? То есть вы подсекли рыбу, и когда вы ловите на шнур, а он не тянется, весь этот рывок передается на это жало. Маленькое жало. И получается, надрыв щеки у рыбы и пока вы вытягиваете рыбу со снастью она успевает освободиться из-за того что большой надрыв если у вас стоит леска леска амортизирует этот ваш порыв скажем так и подсечка происходит плавненько и надрыва большого не происходит из-за этого вы просто не теряете рыбу вот в принципе основное отличие то есть шнур положительные качества шнура, что он крепкий, но отрицательнее то, что он э, не тянется. Леска тянется все-таки. Поэтому я за леску. Так, я что, я понял. Спасибо. Будем знать. Да, карповая поклевка, блин, сорвалась. Ай-яй-яй. Так, ну что, друзья, я, короче, уже, вот, связал уже этот поводок, связал его. Сейчас уже петелечку в конце поводка сделал, отрезаю лишнее, вот, вот он, этот поводок, смотрите. То есть этот крючок не предназначен для, для ловли, рыбы, то есть мы на него подсекать ничего не будем. А вот одеть горошину можно вот так спокойно, быстро, раз, и она одета. И получается вот такой вот вариант. По-моему, очень эффективно. А вот я бы хотел спросить, вот это же фрикцион, да оно? Это передний, это задний. А то чем отличается от переднего и заднего, я Ну, смотри, задний он отвечает за битранер, за работу битранера. То есть за тот вариант, когда... Ты не подходишь к удилищу и рыба когда клюет она стягивает леску то есть вот твое удилище не улетит в реку гарантированно поводок не порвется и все будет хорошо с ним понимаешь то есть до того момента mm -hmm. пока ты не придешь и не крутнешь первый э первый оборот ручки вот ты крутнул все биет сработал, теперь уже в силу уступает передний фрикцион mm -hmm. понимаешь которые э который регулируется вот здесь то есть, теперь ты уже регулируешь передним секрессоном, задний только когда ты отошел от удилища и ждешь поклевки. Понял? Да. Все, будем Регулируем. знать. Неужели у него получилось? Нету ничего. Ничего нету? Нет, что-то есть. Так есть или нет? Что-то вибрирует. Вибрирует? Да, даёт. Понятно. О. Друзья, ну давайте будем поздравлять Сережу с первой пойманной рыбой в его жизни. Так. Очень вот. большой, Ну, Давай, okay. слушай, ну большая, маленькая, то дело такое. Главное результат есть. Вот такая вот. Я телефон. Отпускаем. Ну, как ты думаешь? Я думаю, отпускаем, пусть растет. Молодец. Я только за. Пусть растет. Друзья, отпускайте маленькую рыбу, пусть растет. так вот, вот. Молодец. Крупа, ч, так? там На, на болоссиную остаточку, друзья. На болосную. Старанишечка, ну что, вот... поздравляю тебя со второй рыбой, елки-палки. Спасибо. <смех> Друзья, это карпик, это карпик, маленький карпик. Посмотрите. На волосяную оснасточку. Так, все, быстренько, быстренько его отпускаем. Это все-таки карпик, друзья. Правильно? Беги, малыш. Отпускайте, маленькую рыбу, пожалуйста. Не наступи. Не, ну вот я хотел тебе задать вопрос именно по поводу, вот, что пить. Либо компот, либо компот, сок, либо... Компот, чай, чай, либо воду. вот Компот, что Компот, чай это напиток. Это не считается за воду, которую мы пьем. Которая нам нужна в жизнедеятельности. Вода вообще улучшает кровоснабжение во всем организме. Кровь становится более жидкая, не такая густая. Лучше ходит в организму То есть и, и меньше бляшек получается, да? Да, да, да. Да. Всяких там инсультов. Инф... Вернее, инсультов, инфарктов, да? Инсультов. Инсульта забивается сосуды в основном из-за неподлезных наших жиров. А, а вот вот их... если народ кушает то это масло типа да, типа, типа масла, на это самом такое. деле там маргарин продают или пальмовое масло, да? Вот это ты да, мечтал? Да. да, Вообще лучше воду еще пить на точах. Это вообще идеально на точах выпить через минут 20 уже можно приступать к приему пищи то есть, если ты почувствовал себя голодным да, да то это не да. значит что надо бежать кастрюли топтать правильно конечно не надо это сначала нужно пойти и попить водички да то есть можно даже сказать так что на самом деле ты не хочешь кушать ты хочешь пить да да да сначала лучше выпить а потом уже поесть но выпить именно между... что после еды пить конечно нельзя желтко будет она сложнее после еды нельзя пить да конечно ну Короче, друзья, сколько людей, столько мнений, но к мнению, конечно, Сережи, я бы прислушался с точки зрения того, что он все-таки профессиональный в этом деле человек. Ну вот там, друзья, бесплатный ликбез по здоровью на канале ⁇ Все для да Клёва». Очередная тарань. Что там у вас пожалуйста? Никак? Что-то слабовато. Почему так? У нас таранечка клесть. Да вот таранечку такую. Я карп. то у меня. Карп. Сейчас мы все Кто-то и извозим. А мы тараньки рады. Да. Вообще надо, друзья, радуйтесь жизнью. Любым мелочам. Просто радуйтесь жизнью. И будет все хорошо. Друзья, расскажу вам маленький секрет. Значит, когда рыба не клюет, нужно сесть самому и покушать. Пока. И только вы сядете кушать, обязательно у вас будет поклевка. Вот проверяем на себе этот эксперимент проводим. У нас тут второй завтрак, да, или как перекус, как принято говорить, да? Да. Вот. И посмотрим, значит, совпадает это с действительностью или нет. Вот, друзья, смотрите, как народ на рыбалке варит горох. Ведрами. Ведрами. Для дедушки Днестра. Угощение готовят. вы видите? Так. А вот он, Владимир Николаевич наш. Дорогой и бесценный. Так, привет. Здрасте. Чистить. Ого. Что вы там уже? Чистите рыбу? Да. Будем чистить рыбу. И что, уже собираетесь домой? Практически, да. Угу. Это элемент сбора. Понял. Два карпа. Два карпа, да? Угу. Это за вчера и за сегодня? Нет, пять за два. Пять за два. То есть сегодня два карпа. Да. Первый 8 и второй 12. Угу. Вадим Николаевич, а где под берегом? Не, не под берегом. Не под берегом? Да. А я вам скажу, Просто... что вот ребята, вот, которые соседи ваши, ага. значит, кидают горох, прямо, грубо говоря, под первую бровку. Да, я, я вижу. Видите? Да. Пока этот горох упадет на 4 метра, а глубина 4 метра бровки, весь горох находится у вас. То есть вам вот здесь, кидать. прямо рядышком с вами, ну, Саня, нужно, кидать, нужно кидать прямо прямо смотри, под бровку. я кидал, у меня вот два на дальнюю, э, и там еще два. Э. Вот эти поставьте два на ближнюю. Сейчас? Да, вот поставьте их на ближнюю, прямо на ближнюю. Вот где вот этот листочек, вот тот. Ну, давай. Поставьте давай. и посмотрите. Давай. Потому что ну, тактика такая наука называется, понимаете? Ну давай попробуйте. Значит, э, вот с этой удочки карп мой, Николай. вот с этой ваш. Договорились? Это, ну, такой маленький бесплатный совет. Это макушатники. Ага. Макушатники. Сейчас глянем, на какую макуху Владимир Николаевич ловит. Расскажите. Ловлю исключительно на Так. кукурузу с, с леном. Ага, кукуруза лен, друзья. Да. Вы поняли? Владимир Николаевич, он плохого не посоветует ему. Он, он лещарик какой, а? Не пойму его, как ну, Зацепилась как-то. Ага. Как? Ну вот он. Кукуруза Леон. Самая лучшая макуха э, сезона 2018. Осень 2018, да? Да, да исключительно макуха угу. да владимир никогда вы расскажите а где вы где вы макуху берете макуху беру исключительно как и все остальное в магазине все для клева ребята то есть Можно YouTube... даже вопросы не за ни за, за не задавать, задавать по, этому, да? ага. по этому вопросу друзья вы поняли да в магазине все для клёва» самая дешевая макуха Вот прямо, под, вот туда, под нос прямо. Все, это много. Это много. Еще. Еще. Все. Очередная тарань. О, нет, тоже неплохо, тоже неплохо. Это даже покрупнее. Это даже покрупнее будет. Ну все, вот, вы видите, как он Хорошая. Сережа уже превращается в рыбака, елки-палки. С помощью Александра. Без него я бы ее не поймал, наверное. Друзья, и у меня таранечка тоже. Это тоже крупная. Хорошенькая такая, жирненькая. Супер вообще. Ох. Большая. Друзья, по с рыбалки. Хочется спросить Сергея о сегодняшней рыбалке. Как его ощущения? Что он о себе думает вообще о сегодняшнем дне? Ну, как по рыбалка сегодня была хорошая. То есть я не жалуюсь. Рыбы достаточно. Хоть и тарань, но рыба это рыба. И, в принципе, я много чему научился за сегодня. Начинаю от вязания крючков, заканчиваю вязание снастей. Такие, как макушатник, инлайн. Я никогда об этом даже не знал, как их делать. Ага. Вот Александр мне рассказал, подсказал. Волосяная оснастка. Да, волосяную оснастку. Кстати, она очень эффективна. Я только ее сделал, буквально через одну минуту уже были поклевки. Ага. Сегодня видели карпа. Это очень даже хорошо. Я его увидел. Я приехал за ним, я его увидел. Это очень даже хорошо. Ну, не поймали, ну что сделаешь, такое я дело. И каждому дано поймать карпа и причем сразу. Да. И не будьте жадными. Выпускайте мелкую рыбу. Как это мы делали сегодня. Большую можно брать, да. И то ограниченное количество. Не то, что там набрать, на нахапать. Мешки тоже набирать не надо. Она все равно будет дома сидеть, никого не нужна. Понятно. Ну еще не будь я. У нас сегодня был целый день разговоров о здоровой пище, о здоровом образе жизни. Вот в этой точке зрения. Скажи какими нибудь я заключительные слова. Желаю всем только крепкого здоровья. Будет здоровье и будет все. Да. Будет рыбалка и нормальная жизнь. А может наоборот, вот если выехал на рыбалку, вот будет здоровье. А? Как тебе на рыбалку? Такой... Да, на здоровье, чтобы выехать на рыбалку. Нет, а я фиг... к тому, что свежий воздух, свежий воздух упал, нормальные психи, психи, э, психические эмоции. Объех. Вот с этой точки зрения. Не то, что лежать на диване пиво пить, понимаешь? Или жену ругаться. Не, ну это понятно. Отдых, конечно. То Тишина. есть вот здесь, вот здесь как раз и есть здоровье. Вот тут как раз и можно как-то э, это здоровье ну, улучшить, может быть, психическое здоровье. По крайней да, мере. расслабиться, подумать о смысле жизни. Вот. Как и что рассуждать на будущее. То есть, с этой Здесь. точки зрения рыбалка... Полезна во всем. Полезная. Да. Поэтому, друзья, прекращайте валяться на диванах. Но, в принципе, смотреть можно только канал, все для клева. Вот. Посмотрели и бегом на рыбалку. Правильно? Да, канал очень хороший, поучительный. Я его смотрел с самого начала, ему уже больше года канал очень хороший друзья у нас короче открывается школа однодневная школа подготовки молодых рыбаков семинар да, записывайтесь в очередь вот за сергеем и вперед на рыбалку да я понял что моя катушка не особо эффективна за сегодня ну что надо... а удилище какое а? удилище бомба мне удилище очень нравится Закидывает просто прекрасно легенькая прекрасная рыба вываживает хорошо даже та мелкая тарань уже чувствуется, как будто какой-то карпа, не знаю, но очень приятная. Ну, Мне и... понравилось. Да, я скажу, импульс это очень хорошее удилище. Да. Мне самому нравится, я это сам на него ловлю. Да. Хорошо. Хорошо, спасибо тебе за рыбалку. И вам спасибо за сегодняшний день. Было очень приятно с вами рыбачить. Добро. Наш, как бы небольшой улов на одном удиле. Вот. Три нормальных карася, вот. лещ, тарань, такая ну, мощная. Друзья, заканчиваем нашу рыбалку. Она для меня была тоже очень полезная. Сергей мне очень много рассказал по поводу здорового образа жизни. Это все тема для меня актуальная. Как я уже говорил, что я занимаюсь уже этим вопросом и уже достиг каких-то результатов. Но конеч конечный результат я обязательно вам покажу. Пока предварительные результаты показывать не буду. Здоровья не купишь ни за какие деньги. Вот. беречь нужно здоровье с смогу. Вот. А если не успел, то хотя бы нужно как-то его немножко притормозить. Все эти процессы, которые начинают происходить в организме, в комментариях под видео оставляйте свои вопросы к Сергею. Он обязательно ответит на них, как подписчик моего канала. Он увидит все вопросы и может отвечать на них. Поэтому, если что-то вам непонятно, обращайтесь. А по поводу улова. Вы видите, какая лунка всего лишь 3 метра. Одно стояло в удилище Сергея, одно мое. В принципе, улов ожидаем, скажем так. Карпа не поймали, но ничего. Нет, в этот раз будет следующий. Он еще будет клевать, потому что вода еще не холодная, он еще не в коматозе, он еще клевет. Поэтому приезжайте на реку, наслаждайтесь свежим воздухом, наслаждайтесь природой, пока еще есть возможность. Пока у нас сегодня 19 октября, кстати, друзья, 19 вы видите, я еще стою в, в, в майке с коротким рукавом. Поэтому погода нас балует, используйте эти денечки и приезжайте на реку. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клева». Мы ну, прощаемся с вами. До встречи на рыбалке. Всем хорошего. Всего хорошего. Пока.